Бусьмилляхи рахмани ррахаим, с именем Аллаха, и милостивейшего. В Суре Аль-Бакара, аят 164, Всевышний Аллах говорит, «Воистину в создании небес и земли, в смене ночи и дня, Кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах не спасал с неба, процессом которой земля оживляется. И Всевышний расселяет на ней всевозможные животные. В смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, Заключены знамения для людей, разумеющих. Говорит священном Аллах в священном Коренции 164. Те, кто имеют разум в перечисленных небесах, земля, ночь, день, море, кораблей, земля после дождя, облако. Во всех этих вещах, Всевышний говорит, есть доводы и знамения для тех, кто разумеет. Ракль. У кого есть ракль. Кто использует ракль, для них есть доводы. Пророк до хадиса. Тема какая? Тема связанные с предыдущими темами, где мы говорили про два мира. Мир, который мы видим, то, что нас окружает четыре сезона в нашем регионе. То есть создание, которое мы видим глазами, людей, животных, ветер, облака. То есть, одним словом, мир. Можно назвать как внешний мир. Есть мир, который называется «Аламу-ль-Амр». Всегда в основном получается «мир приказа». То есть тот мир, в котором Всевышний приказывает, чтобы образовал власть. Все, что мы видим. То есть дождь, снег, ветер, трава, что выросла из-под черной земли, где не видно, что там есть обычно земля, семечко выкинул, выросла. Потом колодец, который сделал, смотришь, вода есть, а смотришь, воды нет. Вот там, где Всевышний, приказывает чтобы вода была или ушла. Или наоборот, чтобы она затопила весной. Или в том году, вот заметили, день всего лишь тёк здесь, на канавке. Хотя в предыдущих годах неделя была, в том году только день всего лишь был, дальше высох. То есть приказ, как все это происходит, мы не видим. Это называется по-арабски «алямуль амр» – «мир приказа», если даст словом перевести. Если уж одним словом сказать, то получается, получается «мир духов» или же «духовный мир». Оба верны, но если скажем «мир духов», тоже правильно, потому что дух есть у людей, и есть еще другие «духи», но не скажем «души», потому что это уже, как мы обозначили, «нефс». Поэтому мы здесь говорим не про «нефс», говорим про «рух», то есть «дух». Поэтому много числа, получается, «миры духов». И сегодня мы постараемся... Рассказать о проявлении мира, где Всевышний приказывает, и как она здесь проявляется. То есть мы видим, получается, словом, результат того, что он приказывает. Если мы видим, что сейчас в джидде, в Саудовской Аравии идет дожди, и машины по улице текут, как корабли, это мы видим приказ Всевышнего. Но как он приказал, мы не видим. Но это сейчас происходит. Сейчас там затопило. И также мы смотрим на земли летом, дождя нет. Потом смотрим на зиму, снега нет. А раньше, помните, в СССР снег был до забора. Точнее, забор закрывался даже, да, забор закрывался. Ходили, над забором ходили. Сейчас смотришь, снега нет. То есть мы видим проявление запрета снега на нашем регионе. То есть, если он запретил, снег не идет. То есть, мы что видим, что снега нет? Результат. А вот как он приказывает, мы этого не видим. Вот тема связана с этим. Но опять же, чтобы туда зайти, нужно начать, конечно, все сначала. И начало этого является хадис пророка Мухаммада, мир ему и благословение, где он говорит... Сотворил Всевышний Аллах землю в субботу. Получается в последний день нашего календаря. Точнее, не нашего, а скорее зарубежного. Потому что суббота у нас предпоследний день. Просто в арабской версии, если посмотрите, Ямуль Ахат ⁇ это воскресенье. Хотя Ахат это переводится один. То есть первый день ⁇ это воскресенье. Поэтому в зарубежных странах Европы в воскресенье стоит первый у арабов, потому что день первый. Плоучез арабы имеет влияние на календарь европейский. А на нас что-то другое повлияло, у нас понедельник. Хотя понедельник будет по-арабски «я уме Тхани». Тхани это два. Как, например, дочка по имени Санья. Второй ребенок, поэтому Санья. Поэтому Тхани – это второй день. И вот, Аллах, и вот Пророк Аллах говорит, сотворил Аллах землю в субботу. А горы на земле сотворил в первый день календаря, то есть воскресенье. Поэтому кто хочет сажать саженцы, это хороший день, воскресенье, а не понедельник. В понедельник сотворил, а это уже день второй, сотворил Всевышние деревья. Но создавать, видите, как, как, как, как и какие дни. В субботу земля создал всевышний. В воскресенье горы, вторник деревья, потом следующий день получается третий день, третий получается вторник, вторник день, где всевышний создал шар то есть зло. Но вторник неплохой день, известно в истории, что вторник создано зло, поэтому кто первый уровень религии прошел, он должен выучить амен тобиляхи и воналя и кутубихи, где в конце говорится хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала ва Кто это выучил, тот молодец, потому что там он знает в переводе, что зло и добро от Аллаха. Кто это не выучил, если не знает на арабском, не знает на русском, тогда он рискует своей верой. Потому что до сих пор есть люди, которые говорят, что зло от сатаны, а добро от Аллаха. Это может сильно повлиять на веру. То есть один шаг к куфру. Потому что Всевышний сам создатель зла, это был вторник. Далее в следующий день он сотворяет свет. В другой день сотворяет животные. Потом сотворяется Адам, алейсалям. По воле Всевышнего Творца. И это пятница, время аср намаза. И Пророк говорит, в последний час из часов между аср и ночью, говорит, был создан Адам, алейсалям. Поэтому, как раз вот сегодня пятница, и собирая все хадисы как в виде пазла, можно сделать вывод, что наилучшее время для дура, которое человек нуждается, если у него есть что-то, как эта задача решить, то это... После икенде, усердно, усердно, не отвлекаясь на телефон, на друзей на супругу, больше просить то, что хочешь, нуждаешься в этом. Это, в принципе, время короткое, это всего лишь полтора часа до захода солнца. Поэтому здесь вот такой вариант. Для нас, для людей, которые, как вы здесь говорится, хулика даифа создан слабым, это вот как раз для нас. Даже когда нам скажут, что в пятницу есть час, где дуа принимается, мы это можем проморгать в силу своей любви к этому миру. Поэтому вот самый оптимальный вариант, хотя бы после асра до магри, просить то, что мы хотим, нуждаемся. И тут как раз хадис, связанный с началом того, что мы видим, это горы мы видим, Деревья мы видим. Зло, которое Всевышний сотворил. В процессе не видим, в результате, конечно, видим. Почему так говорю, напоминаю, процесс ⁇ это когда Всевышний приказывает. <coughs> то есть участвуют ангелы. Ангел по причине того, что человек заслуживает, получает приказ от Всевышнего. И мы этого не видим. Но когда мы сталкиваемся с злом или с несчастьем, это вот уже результат проявления мира повелений на мир наш. То есть мы уже видим результат действия. Естественно, вы, наверное, догоняете, понимаете, что образуется необходимость узнать, почему Всевышний приказывает, чтобы это зло случилось именно со мной. И именно сегодня когда вот такое такое как обычно человек говорит но это конечно не начало будущем мы будем живы рассмотрим пока сегодня проявление мира духовного на мир физический то есть как это проявляется сначала об этом почему это рассказывать мы должны потому что если человек все время будет ругать в своих несчастьях физический мир то вопрос, он верующий или неверующий. Потому что только неверующий говорит, что все по физике. Дождь образуется, это физика. даже нет, это физика. Засуха, это физика. Наводнение, это физика. То есть он забывает, либо не хочет знать, что воля Всевышнего, ангелы. Голова болит, физика. Спать хочет, физика. Он не говорит, что Всевышний так сказал из-за того, того-то-то действия, чтобы ты не выспался, хотя лег вовремя. Вот к этому должны идти верующие, чтобы понимать, что Создатель повлиял на сон, на богатство, на бедность, на прогресс, ну и на регресс. И вот, значит как в этом мире, мире, мире мы видим разные слои населения, разные сорта еды, фрукты, овощи, машины, и мы видим, все они разные. Вплоть до того, что даже когда воздух мы вдыхаем, он на горе разный. Если на гору подниметесь, там кислорода больше и голова даже кружится, даже размер деревьев, хотя и там береза, и тут береза, и то они разные. Плоды той же лесной ягоды под горой и выше-выше, они разные. Та же земляника, они разные. То есть даже воздух разный. И вот как мы видим глазами в физическом мире разные классы, уровни, сорта, разряды также и в духовном мире то же самое и вот начнем с того что есть ангелы это высшие это те кто держит арш, то есть престол это особый вид ангелов поэтому не думайте что ангелы не все одинаковые из света нет они тоже разные как и мы разные как и у людей есть высокие короткие там, утонченные, либо широкие плечи. Разные люди есть. Такие ангелы тоже. Есть ангелы Керам Кэтибин. Это почетные писари, которые справа пишут благие дела, слева пишут греховные дела. Но здесь не про размер, что они меньше или больше. Нет, здесь вопрос про степень. Ибо то, что они маленькие или большие, никто не видит. Но есть только знание, что они пишут. И не останавливается. Также есть ангелы воздуха. То есть ангел, который под, под командованием ангела Микаиля. То есть ангел, который отвечает за природное явление. Но надо, надо уточнить, что здесь Всевышний нуждается в помощниках. Поэтому это не помощник, это воля Всевышнего, где Всевышний... Захотел, пожелал, чтобы так было. Поэтому ангел отвечает за эти действия. Поэтому не из-за физики образуются грозы, тучи, не из-за физики образуется ветер, а из-за ангела. Поэтому есть ангел, отвечающий за облако, ангел, отвечающий за дождь, ангел, отвечающий за снег. Поэтому в хадисах говорится, что каждую крупинку, Дождя в этот мир спускает ангел. Его миссия – спустить до земли, а потом возвышается на арш и делает талав. И если он говорит, один раз сделал, то второй раз говорит, он не может, по той причине, что арш очень огромный, не хватает времени. Хотя столько лет существует мир физический духовный. Духовный, конечно, еще раньше был создан. Но все равно размер арша настолько большой, что второй раз ангел не успевает сделать арш. Миссия выполнена, он спустил дождь, капельку. И вот, понимаете, сколько капель, столько и ангелов. Поэтому, и, соответственно, снег, каждую снежинку спускает ангел. И как мы наблюдаем, Священнослав сказал, в Суре что для людей, размышляющих, там есть знамение. Как раз вот мы смотрим на... Снегопад, мы же не видим, чтобы на нашу голову упал прям такой булыжник. Нет, прямо маленькие-маленькие, крупинки-крупинки разные. Какой-то ученый сидел, фотографировал, даже нет одинаковых снежинок. Поэтому это вот как раз чудо Всевышнего, и его спускают на землю ангелы. То есть опять мы видим проявление милостей, что Всевышний Аллах, Повелевает дождь или снег. Мы этого не видим, как он повелевает, но видим последствия, что идет снег либо дождь. Это ответственные ангелы. Далее есть ангелы, которые несут ответственность еще не просто спустить на землю, а именно спустить куда надо. И вот есть интересное такое изречение, где к одному ученому приходит, один человек спрашивает, у меня мало богатства. Что мне делать? Он говорит, иди кайся. Тот супруга сидит рядом, либо ученик разные версии есть. Второй проходит и говорит, у меня надо поля полить, Дождь надо. Он говорит, кайся. И каждый из них кается. И тут, конечно, сразу две мудрости. Тот, кто сидел рядом и на, на два разных вопроса говорит, дал один ответ. Разве так бывает? Говорит, одно лекарства на, на две болезни. Он говорит, да, бывает. Я говорит, ничего лишнего не сказал, как сказано в Коране. Из-за вашего покаяния, изобилия, как раз от богатства, говорит ему, и говорит дожди. Есть такой сеть, аят в священном Коране. И самое интересное, после того, как покаялся второй, который пришел из-за засухи, был дождь именно в его... Участок. Если вы скажете, это лишь только за рубежом, это лишь в книжках, в реальности тоже такие случаи бывали, бывают. Позапрошлом году только, по-моему, было, где с Альмитевска шел ветер, и передавали по смс что переворачивают аж антенны высоковольтные. Я лично фоткал, потому что этот ветер сюда шел. Фото есть, в Инстаграме опубликовано. В качестве довода воли Всевышнего, что этот ветер сюда пришел, но он так поделился и ушел, фото есть. Видео, конечно, я не снимал, но фото есть, не фотошоп. Поэтому воля Всевышнего, что ангелы вплоть плоть спускают, куда надо, даже ветер и даже капельку воды. Не просто как попало, а именно по адресу. Опять же вопрос, да? Как на это повлиять, чтобы адрес был точный, чтобы дождь полил именно газон мой, сад мой. Также есть ангелы, которые повелевают морями, реками. Опять же, скоро весна, у кого-то будет задача думать, как от реки постараться Хотя удобно красиво жить у реки, у озера, у океана, у моря. Очень красивый вид, с окна смотришь, море. Но когда идет катаклизм, уже думаешь, может жить лучше подальше. И вот тоже есть ангелы, то есть намек толстый на то, что можно обратиться к Создателю, чтобы он сделал скидку, чтобы было исключение. Ведь духа принимается. Далее есть ангелы, которые не любят этот мир, потому что пророк говорит «аддунья маль'аунатун» — «мир проклят», «ва мафиха» И все что в ней тоже проклято». Поэтому ангелы, в принципе, не хотят сюда прилетать, но есть ангелы, которые любят сюда прилетать не из-за мира проклятого, а из-за людей. Этих ангелов называют ангелы собраний зикров, то есть где люди собираются в домах, в мечетях, собирают кружки, кружок в виде круга, по-арабски будет «хатым», хатым, хатым, кольцо переводится, круг. И эти ангелы приходят и говорят, халюму, халюму, есть такие ангелы, они специфические, их задача только писать эти зикры, это отдельные ангелы. Это отдельный класс, отдельная степень, отдельный вид ангелов. Есть другие ангелы, которые связаны с нашими родственниками. То есть, понимая весь экскурс этого дела, понимаешь, почему некоторые родственники ведут себя так. Так некорректно думает человек. Себя думает, что он вот такой весь правильный, а родственники ведут себя неправильно. Но они ведут себя так, как ангел его в виде результата на твою реакцию, его что делают? Крутят и вертят. То есть в некоторых моментах человек должен понять, что действие родственника, это непосредственно постоянно связано с кем? С, с ним. То есть ошибку искать, опять же, не в родственнике, там, родителей, там, безбожники, от ислама далеки. Нет. В себе. Если посмотрим на пророка, то у него был родственник, который не верил в Аллаха, но хорошо дружили. И если же не получается, тогда, аль хамду все равно ангел поставит галочку, что он вел себя корректно. Есть ангел, который защищает потомки людей от сатаны. Например, в суре «Пещера» говорится, что, что стену ломал Хазра чтобы защитить имущество, которое оставил отец. То есть, кроме хаза... здесь, конечно, хазар алисалям поймется, но кроме него есть еще ангел, который сохраняет и потомки, и имущество даже, вплоть до этого. Естественно, этот уровень, то есть, чем глубже в религию погружаешься, тем больше услышишь слово, что ты кто? Мазнун. Или безбашенный. О, ты даже не закрыл, ты даже Что сделал? Верблюда не привязал. То есть в основном люди грамотные, используют сюда хадис и направо, и налево. Пророк привязал верблюда, и ты привяжи. Везде ли можно ли привязать, вопрос. И везде надо ли привязать. И когда тебя отец подбрасывает, когда любит, тоже, да, ты должен думать, так, надо привязать верблюда, привязать верблюда пока папа мне подкидывает, а вдруг он меня не поймает. И что делаешь, на всякий случай, одеваешь парашют, да? Таваккель. Это таваккель уже. Тут уже палец от палец не бьешь. Поэтому есть места, где хадис можно использовать при вяжи верблюда, а потом уповая. Есть места, где этот хадис ну, не используешь но ну, никак. Иначе мы так будем всегда привязывать верблюда, а в конце будем просто сидеть и говорить, а, «Аллах не дал, Аллах не дал». Поэтому хадис тоже надо иметь знание использовать по адресу. Есть ангелы, которые хранят детей наших. Тоже мы видим часто в новостях, как, как дети падают в закон и ничего не происходит. Это вот все полностью связано с родителями. То есть родители благочестивые, что детей не смогли, но из-за их правильного правильной жизни, детей другие смотрят, то есть ангелы смотрят. Поэтому, в принципе, если подумать, везде я, я, я, я, я, везде я не успеешь, и даже детей вырастешь, не успеешь посмотреть, поэтому надо говорить, не я, Всевышний. Он зло, зло, зло создает, он добро создает, он и проверяет твою реакцию. Если он не создал зло, он и создаст добро. То есть, если ребенку упадет, бежать ли к ребенку или лучше сальзда делать? Все равно не добежишь. Как, как, как никуда не добежишь. Лучше сальзда сделай, ангелы схватят, если, конечно, поверишь. Если не скажешь, ага, ты, ты что опять ходишь? Вербеда привяжи, то есть ты беги, палец от палец бей, а потом сальзда делай. Вот. Если ангелы которые приходят в могилу для допроса. Монкар-накир. Есть ангелы, которые оповещают, что ты во время джумга не разговаривал, поэтому тебе будет шафарат. Есть такие ангелы. Но вы все равно разговариваете. Почему-то не знаю, почему. Наверное, вы имеете два сердца бесстрашные, да? Эти ангелы называют башир-мубашир, от слова «радостные вестники». Поэтому есть монкар-накир, а есть Башир Мабашир. Лежишь в могиле, ждешь этот допрос, а приходит два ангела и говорят: о, такой-такой-то, сын такого-то, тебе добрые вести. Ты из тех, у кого намаз зачитан, галочка стоит, ураза зачитан, хадж зачитан, закат тоже. Манкарнакир могут и не прийти. Зато Башир-Башир пришли и обрадовали. Ты обитатель Рая. Поэтому есть ангелы, еще другие – это мучители. Приходят и в, в, в могиле мучают. Потом говорят же, э, ульдым, ульдым «Умру и повешусь, и избавлюсь от вас, и, от, и вы от меня». Нет, есть в могилах мучители. Дубинками бьют за то, что грешил, за то, что не старался, тоже дубинками бьют. То есть до сотного дня кому-то приятно будет в могиле лежать кому-то совсем неприятно есть ангелы смерти то есть забирающие нашу душу душу забирают моют потом лишь после похорон обратно вселяют а все это время тело находится внутри кто дух поэтому Дух слышит. Поэтому мы вот и делим. Душу забрали, Дух остался. Но Дух не может встать и сказать, «Ты почему меня моешь холодной водой?» Дух так не может сказать. Душа, потому что ушла, и тело лежит, чувствует, слышит, видит. А ответить не может, но все слышит и все чувствует. Поэтому учили мыть теплой водой. Нести аккуратно, а не как попало. Ложить аккуратно, родственники. Это вот все чувствует дух. Далее есть ангелы жизни, которые уже в утробе мамы сюда приносят жизнь. То есть все, что мы видим, получается, все связано через посредников. Хотя все равно есть мусульмане, которые говорят, посредничество с запрещено. Шир, говорят. Тема называется «Васуль». Всевышний все создал через посредников. Даже душа идет через ангелов. Ангелы вселяют душу в тело ребенка. И также есть ангелы, отвечающие за хлеб. Хлеб насущный. То есть наше имущество. Все, что мы будем кушать, пить, зарабатывать, одевать, транспорт, это все отвечает тоже, есть ответственный ангел. Все Всевышний поделил на ответственных лиц. Это ангелы. Они отвечают. Весь вопрос, конечно же, от нас зависит. Не думайте, что в предопределении написано, кто будет богат, он будет богат, кто будет бедный, он по жизни будет бедный. Так не написано. Написано, что он закат может не дать. Может, так написано. Но там не сказано, что он будет голодать все время. Всевышний разок. Вопрос только... Хлеб кушать или хлеб с маслом? Потому что оба предопределены. Или хлеб с маслом еще и с сыром сверху. А может и с икрой. Это предопределено. Это хлеб отвечает тоже ангелы. Тоже ответственный ангел есть. С мира духовного влияния на мир физический. Но, повторяю, влияет духовный мир на физический. То есть, сначала занимаясь духовными вещами, у нас образуется... Духовные богатство, после чего у нас образуется физическое богатство. Ну и обратное: если у нас образуется духовная нищета, духовная жадность, духовная нетерпеливость, у нас и физическим будет то же самое. Нету терпения, нету. То есть все это влияет, духовный мир, на физический мир. Вот то, что вы опять разговариваете, это показывает, что дух не может сидеть тихо, и тело разговаривает. Вот зачем? Бесстрашные, да? Джумма на нас не пишется сюда. А если разговариваешь, во время джумга, не пишется, джума. Пришел, воду потратил, бензин потратил. А джуммане нет. нормально? Нету страха вообще, да? Нету. Зачем на джума пришел? Ну нету, бы не жалко, что ли? Время потратил, полчаса сидел, за что? Штаны протер в школе. Потому что учитель сказал, прийти, поэтому пришел. Здесь же все приходят с целью что? Чтобы здесь галочки стояла. Чтоб суднее спросил, на Джимга был? Был. Слышал? Слышал. Что узнал? Узнал, что оказывается дух влияет на здоровье тела. В здоровом духе оказывается здоровое тело. И вот. Но не наоборот. У культуриста, занимающего бодибилдерством, бодибилдингом, и дух сильный. Нет. Вот в Украине война образовалась, все убежали, культуристы. А вот кто занимался духом, остался здесь. Кого-то забрали, а кто-то сам рвался, они забрали. И в завершении аят из Корана, это у нас сура аят 53. Аллах Всевышний говорит, «В будущем, в ближайшем, мы покажем аят аятинэ», наши знамения, «филь арды» на земле. Филь-афах, покажем по свету. То есть они будут видеть по свету знамения Всевышнего. Естественно, конечно, если человек обладает такой верой. И уже есть смысл задуматься. Если человек видит знамение Бога, значит он верующий, а если не видит, надо срочно каяться. Сишнах говорит, мы покажем с нами знамения. По свету и в них самих в них самих то есть человек посмотрев на себя тоже увидит либо он прогрессирует и скажет о воля всевышнего я расту в смысле в духовном плане а не в плане этого роста рост остановился уже давно либо он скажет ух я вот до сих пор свои плюсы не развиваю Аллах говорит, он увидит фин фусихим в самих себе. пока не скажет, что это истина.